Всем привет! Вот и наступил тот день, когда я снимаю обзор на бота, который способен давать прогнозы одну всего лишь карту на игрока с двумя догонами. И эти прогнозы идут на значение карт в игре 21 очко. Бот этот называется 21 симбиот, и этот бот универсальный, два в одном. сразу же для двух игр, единственный в своем роде, для игр 21 очко и 21 классика. А повторюсь то, что обновления коснулись пока что первой части бота для игры 21 очком. Давайте скорее перейдем к обзору этого бота. Все ссылки на этого бота будут у вас на экране, также будут в описании и в комментариях. Я думаю то, что вы его по-любому найдете. Несложно написать в Телеграме все нижнее подчеркивание Gold, нижнее подчеркивание бот. И вы его, ну сразу же найдете. Это легко. Итак, чтобы увидеть этого бота, посмотреть цены, описание и купить, и пользоваться им далее. Вам нужно нажать Кибер игры. Далее вы выбираете 21 очко. 21 симбиот. Здесь вы можете посмотреть видеообзоры как на первую часть, так и на вторую часть бота, то есть на 21 классика, или 21 очко. Покупая одного бота, вы играете сразу же в двух играх, на ваш выбор, хотите только в 21 очке, хотите только в 21 классике, а хотите можете играть и в той, и в другой игре. Рейтинг этого бота стабильный, высокий, от 4,5 звезд. Рейтинги. Я постоянно рассказываю, из чего состоят рейтинги ботов, поэтому повторяться не буду. Цены у вас также на экране. Обратите внимание на то, что все обновления всегда бесплатны во всех моих ботах. То есть, если вы купили, например, бота на 30 дней, и в этот момент произошло обновление, соответственно, для вас оно бесплатно. То же самое касается всех остальных тарифов. После того, как мы оплатили бота, мы нажимаем кнопку «Вход в бота» и попадаем, соответственно, в самого бота. Происходит проверка доступа. И бот либо даст вам разрешение, если вы оплатили, либо не даст разрешение, если вы ничего не оплачивали. В моем случае, как вы видите, мне дал доступ. И я сейчас вам буду показывать бота. Посмотрим, какая у нас идет игра. У нас закончилась 150-я игра, при этом у нас только что было золотое очко. В общем, обзор. А, смотрите, 147-й тоже было золотое очко. И у нас идет, в общем, сливная линия, причем такая хорошая сливная линия. Обзор, думаю, будет очень интересный. В плане того, то, что минусы, я думаю, будут. Но, в принципе, это неплохо для того, чтобы я вам показал, как пользоваться догонами. Ну, примерно в 100-1500 раз я вам покажу еще раз, как пользоваться этими догонами. А пока загружается приложение букмекерской конторы, прошу вас не забыть поставить лайк, подписаться и написать комментарий, что вы думаете по поводу этого бота. Особенно интересно будет почитать тех, кто уже пользовался этим ботом, а пользователь на самом деле приличное количество этих ботов. А если ты ждал бота, который будет давать только одну карту назначения, то прям вот обязательно тебе надо написать комментарий о том, что как ты счастлив, что это наконец-то свершилось. Так, находим нашу игру. Нажимаем меню, киберспорт, виртуальный, кнопочка «Еще». Здесь мы пишем 21, и сразу же он нам показывает 21 очко. Нажимаем 21 очко, нажимаем кнопочку еще, и здесь мы выбираем игру 21 очко. Но так как бот сразу же на две игры, то как бы вы можете в будущем выбирать 21 классика. Но обновление касается на данный момент только игры 21 очко, поэтому обзор на эту игру. Посмотрим еще раз, что у нас тут идет в игре по статистике. Ну пока что более-менее, но да ладно, это даже будет интересно посмотреть, как бот работает в сливную линию, причем в такую вот хорошую, как вы видели. Я сделаю запрос на четвертую игру. Как видите, значение игрока дама, догон две игры. Все, никакой лишней информации, название бота, версия бота первая, 1.0. То есть не 0.1, а уже первая, ну грубо говоря, десятая. Бот достаточно уже старенький. Тут у меня, кстати говоря, вышла реклама новой букмекерской конторы восьмерки Stars. Там есть практически все наши кибер-игры. Ссылочка как в боте, так и будет где-нибудь здесь, я под видео тоже оставлю зайдите посмотрите новое это всегда что-то интересное так четвертая игра дама заходим в четвертую игру ищем игрок получит карту значения и ставим на коэффициент 2 и 8 то что будет дама я поставлю пускай это будет 100 рублей в случае выигрыша это будет 280 рублей чистыми это будет 180 ставка сделана остается нам только дождаться See Gold bet основана в 2019 году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 Простой переход между батом и сопутствующими каналами. Ищи бота в Телеграм. Ссылка на экране. Там же можно найти ссылки на бесплатные каналы с прогнозами. Дама наша не выпала в четвертой игре. Соответственно, мы делаем в пятой игре догон. Первый догон будет. Сумму 100 рублей я умножаю на 2 и получаю 200 рублей. У меня стоит автоставка, и я просто нажимаю «дама», и у меня автоматически ставится 200 рублей. Ставка сделана, также я сразу же готовлю себе догон, также 200 рублей я умножаю на 2, получаю 400. То есть в случае, если в пятой игре у меня сейчас не зайдет дама, то я поставлю 400 рублей в шестой игре. Если честно, я очень надеюсь, то, что весь этот прогноз не зайдет, и я вам смогу полноценно показать все этапы догонов. Итак, в пятой игре у нас дама заходит, к сожалению или к счастью, не знаю. Давайте я сделаю запрос на шестую игру. Может быть там у нас ничего не зайдет. Хоть и видосик получится длинный, но возможно кому-то это будет важно досмотреть до конца. В шестой игре у нас ставочка на Вольта, Соответственно автоставку я отключаю и ставлю снова минимальную сумму 100 рублей. Вот так вот в истории ставок выглядят мои ставочки. Вот она ставочка, которая зашла. 200 рублей поставил, 560 заработал. работу. А с учетом загруженной суммы Это первая ставка 100 рублей И вторая ставка 200 рублей То есть я загрузил 300 рублей А выиграл 560 рублей Итого чистыми 260 рублей доход В игре у нас сразу же раздача Тут же сообщение о сливной линии Может быть в этот раз У меня не получится сделать так Чтобы у меня именно в, шест... в шестом прогнозе блять, Именно в прогнозе на шестую игру Зашли все ставочки Догон 200 рублей Игрок получит снова вольта. Здесь же я снова повышаю сумму в автоставке с 200 на 400, потому что я 200 рублей умножу на 2, получил 400. Итак, в седьмой игре у нас валет заходит. Я думаю, сидеть выжидать прогноз, который не зайдет, я не буду, потому что в этом случае видео может затянуться очень надолго. Я думаю, вам принцип работы бота понятен, ясен и в принципе сложного здесь ничего нет. Вот так вот за два прогноза я заработал 520 рублей. Много это времени заняло у меня или нет, решать вам. Естественно, если бы ставки у меня начально были от 1000 рублей, то и доход был бы значительно больше. А если бы я по 10 рублей изначально ставил, соответственно, у меня ставочка была бы, у меня доход был бы ниже. Напомню вам о том, чтобы вы писали комментарии о том, как вам этот бот нравится идея одной карты. Насколько доходчиво я доношу пользование этом и, дополнитель и какую-то дополнительную информацию, пишите обо всем этом в комментариях. Если не знаете, что написать, напишите, какая у вас плохая или прекрасная погода. А к тому же я снимаю это видео в день 1 сентября, день первый день осени, день знаний. Можете что-нибудь и по этому поводу писать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал.